Привет, студент! Май в самом разгаре, совсем скоро сессия, но забудем об этом на время и посмотрим свежий выпуск студенческих новостей «Универ С тобой Оскар Галимов, и сегодня ты увидишь... Шах и мат. Стартовал межвузовский турнир по честболу. Награды достойным В Казани чествовали триумфаторов всероссийских предметных олимпиад. Увидеть своими глазами. КФУ посетил создатель национального рейтинга вузов Алексей Чаплыгин. Борьба вузов за место в европейских рейтингах кажется бесконечной. И российские вузы далеко не лидеры в мировых топах. Разобраться в этой нелегкой ситуации попыталась Анастасия Иванова.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 Также Алексей Чеплыгин принял участие в заседании ректората КФУ. Гость раскрыл перед участниками ректората некоторые секреты формирования национального рейтинга университетов, а также поделился своим видением будущего казанского федерального. Более подробно об этом и многом другом мы расскажем вам уже в следующих выпусках. А сейчас продолжаем. Представьте, каково это каждый день с утра до вечера сидеть с книжками, решать задачи и тренировать память. А ведь это всего лишь обычные будни школьников-олимпиадников. 23 мая состоялось чествование лучших школьников Татарстана. Подробнее в сюжете о Дили Валеевой.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 21 мая всегда считалась сокровенной датой в истории татарского народа, ведь это день официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Этот священный день пополнился новым памятным событием – начало строительства Болгарской Исламской Академии. О том, какую роль сыграл Казанский университет в создании Академии, расскажет Диана Авакян. Вспоминаем наших предков, это земля, где был принят в 922 году ислам. И, конечно же, наша задача – сохранить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 Как из пешки стать королевой? Скорее всего, для этого нужно уметь молчать и хорошо следить за фигурой. Всегда ли это стратегия и строгий расчет? Узнайте в нашем следующем сюжете.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 в чизболе, это более первей. И обратную сторону мы тоже ожидаем, что вот эта слава, которая приобретает чизбол, она также послужит славе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 Первые игры межвузовского турнира прошли успешно, а сами участники получили большое удовольствие, принимая участие в этой увлекательной игре. Следующая игра пройдет уже 28 мая. Аделия Мухаммедовична Ленарда Влетьяров, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Любите, и неважно между вами улица или пол страны. С вами был Оскар Галимов. Пока!